Пока чаще Или это мечта Что вокруг меня творится? Делится, что боюсь я потерять ему на свете. Что случилось, где же я? Что я каждый день теряю? Где же солнце, где луна? И негативно все дверь может открыть по может кто-то даст совет ему на свете лишь только беды. Семь мечты, все мечты, все мечты, все мечты.